Привет, друзья, с вами Амир Исламов, и это новая рубрика для моего блога ВКонтакте "Аудиомысли". Обычно я писал это просто текстовым постом, сейчас решил записать в аудио. И поэтому, если вам это интересно, то ставьте лайк сейчас под постом, чтобы я понимал, записывать ли мне еще подобные аудиоподкасты. А сегодня я хотел бы поговорить на такую тематику, с чего вообще можно начать путь в дизайне человеку, который в этом полной ноле. Тому, кто с этим не сталкивался, если, к примеру, ты работаешь сейчас где-нибудь на заводе Либо в магазине консультантом, и тебе все это насчертело Ты захотел чего-то чуток более творческого, возможно, работать в студии в дизайне Либо уйти на фриланс Какие есть пути развития? Затронуть тематику эту глобально, без всяких копаний в мелочах Естественно, они тоже есть по сути у тебя есть два пути это бесплатный и чуть более долгий путь и платный но чуть более быстрый путь выбирать каким путем идти только тебе и расскажу вообще как я пришел с чего я начал давайте начнем для начала расскажу наверное про платный путь здесь все на самом деле чуть даже проще ну, единственная сложность это выбрать Курс, который вам подойдет Если ты полный ноль пока в дизайне Я бы не советовал пока что покупать сразу же какой-то дорогущий курс Потому что возможно есть такая вероятность, что тебе вот будет не интересно А терять там 30-50 тысяч рублей ну Для многих это все-таки большие деньги, в том числе для, для меня Нет вообще никакого смысла Вместо этого советовал бы взять какой-нибудь курс, который будет тебе в целом по силам. И если ты его пройдешь и почувствуешь, что ты просто потерял эти деньги, чтобы тебе не было это так жалко, их так жалко, и ты не разочаровался полностью в профессии веб-дизайнера. Но про это я тоже еще расскажу. Так вот, для начала, думаю, можно было купить какой-нибудь курс по соцсетям, к примеру, по созданию баннеров, более упрощенный и более дешевый вариантик получить некие базовые навыки, чтобы сразу не прыгать на сайты, интернет-магазины, потому что будет сложновато. Возможно, но будет сложновато. Это по поводу платных курсов. Платный курс существует, да, существует это понятно, то есть они могут быть полезны и действительно ускоряют твое развитие, но это в случае, если у тебя есть возможности выделить на это бюджет. Но это есть не у всех. Второй путь это бесплатный путь, для кого-то он покажется наиболее интересным, так как не требует каких-то финансовых вложений, но зато требует вложений во времени. А Все-таки время это деньги, поэтому тут нужно тоже задумываться по бесплатному. С чего мог бы посоветовать начать, какие источники? Ну, Во-первых, опять-таки я бы не стал советовать сразу лезть в какие-то сложные сайты, интернет-магазины и так далее. Вместо этого посмотри ролик, ролики на YouTube, то есть как создавать баннеры ВКонтакте. Роликов сейчас полно, в том числе и на моем YouTube-канале уже более 100 роликов. Большинство из них все-таки для начинающей аудитории и тебе подойдут. По сути, для начала тебе нужно будет изучить какой-то инструментарий. Ну, к примеру, Adobe Photoshop. Ну, я бы советовал начать именно с него, а затем уже переходить на... Скетч, Adobe XD и так далее, если тебе будет это интересно. Потому что Photoshop это некая vas 2106 шестерка. Если ты научишься на ней кататься, то ты можешь перелезть вообще на другой автомобиль, на любой практически. А если ты освоишь какой-нибудь скетч, где все минималистично, без всякого лишнего, то, скорее всего, ты столкнешься с некими трудностями по обработке фотографии и так далее, которые, скорее всего, у тебя все-таки возникнут. Ну, это вопрос все-таки спорный, сейчас, наверное, в комментариях начнут со мной спорить, типа «Да, ну не ври, я со скетч начал, все нормально». Все окей, все скетч, все инструменты хороши, тебе главное. Чем-то овладеть и не прыгать с одного на другой постоянно. найди то, что тебе интересно. Лично мое мнение я посоветовал начать именно с Adobe Photoshop, а затем уже переходить на что-то другое. Это, как говорится, «имхо», «имею мнение, хрена споришь». Хотя здесь можно спорить. Так, вот ты изучил более-менее Photoshop, Как его изучать? Смотришь какой-нибудь бесплатный урок. К примеру, как создать баннер для ВКонтакте. И просто пытаешься тупо повторять то, что делает человек на видео. Самое важное правило здесь – практиковаться. Не просто посмотреть ролик 1, 2, 3, 4, 10, 20. Толку не будет вообще. есть хоть 500 их посмотри. Если ты не сядешь... Не откроешь программу, тут же Photoshop И не начнешь повторять хотя бы маленькие детальки, там, ну, маленькие баннеры и так далее. Толку не будет. Нужна именно практика. Маленькая, ежедневная, постоянная практика. Тебе нужно будет выделять как минимум, ну хотя бы полчаса, час в день на это. Я советую записать где-нибудь на стикере. Изучать Photoshop или изучать вебизайн. Повешать перед компьютером и ежедневно просто смотреть на эту запись. И выделять время. Лучше всего рано утром, до того, как ты устанешь после работы. Тогда энергии и желания будет гораздо больше. Можешь нацеленно посмотреть в поиск какие-то ролики. К примеру, ну для начала тебе нужно будет овладеть инструментами в фотошопе. Знать, что такое слои, как работать со слоями в фотошопе. Знать, что такое слой маска, смарт-объекты и вот такие вот самые базовые вещи, благодаря которым ты сможешь как раз-таки двигаться дальше. Лично мне в свое время очень помог ресурс Photoshop Master. Можете забить в Google, он очень старый, ему, наверное, больше 10 лет, но он до сих пор обновляется. Есть такой человек, как Зинейда Лукьянова. Одно время я очень много смотрел ее роликов, и она мне довольно-таки помогла именно в начинаниях изучить Photoshop. Я изучил сначала Photoshop, затем одно время я вел паблики ВКонтакте, и мне приходилось рисовать какие-то баннеры. И мне стало настолько это интересно, что я решил углубиться именно в веб-дизайн. Затем это были баннеры, оформление групп ВКонтакте, и спустя какое-то время уже дизайн сайтов, и то, к чему сейчас я пришел. Самое важное, наверное, в бесплатном Artviki веб-дизайне это... Как раз-таки сделать дизайн своей привычкой ежедневной. То есть как зарядку, ты просыпаешься ты или зубы чистишь по утрам, Также вот так же. Садишься, смотришь ролик, повторяешь, смотришь ролик, повторяешь. Вот такие вот постоянные-постоянные мини-практики тебе нужно делать. И тогда ты сможешь довольно быстро достичь какого-то уровня. На самом деле ничего какого-то суперсложного здесь нету. Это у тебя будет лишь постоянная борьба с самим собой, со своими привычками и желанием просто отдохнуть и ничего не делать, против желания все-таки поработать и развиваться, как в обязании. Резюмируя все, у нас есть два пути. Есть платный это пройти какой-то курс. Для начала советовал бы не слишком дорогой, чтобы потерять этих денег не было для тебя каким-то трауром. <laughs> да, и второй бесплатный путь это именно. Смотреть ролики на YouTube, сейчас их, слава богу, очень много. Смотреть ресурс Photoshop Master, изучать инструментарий программы. Уроков по бесплатному изучению базовых Азов Photoshop а тоже сейчас хватает. В будущем ты можешь попробовать такие инструменты, как Sketch, Adobe XT, Figma и так далее. Но сразу не метайся из программы в программу, выбери что-то одно и изучай именно этот инструмент. Но инструмент это опять-таки вторичное есть, Главное это знания и навыки Когда ты научишься и поймешь принципы дизайна Тебе будет в целом несложно пересесть на другой инструмент и начать работать там Вот такие вот мысли на сегодня Если данный формат опять-таки вам интересен, то обязательно ставьте лайк под постом Вконтакте я не прошу последнее время лайки Но именно для пробу нового формата интересно ваше мнение Стоит ли делать подобное еще? Интересно ли слушать? Или лучше писать именно постом, текстовым сообщением? Текстовым сообщением, говорю, текстовым. Да, текстовым постом, вот. На сегодня все. Всем развития и процветания. Пока.